Всем здорово! С вами Гитр 94 и сегодня с реакция на новую анимацию от Дофа ⁇ Птичий гнев ⁇ Я так понимаю, это будет про Энгри Birds в кино Так же вот как и про Львум, будет типа король-лев за одну минуту. Как-то типа такая пародия будет как, короткая. А, дай смотреть. Ред бесится. Птичий гнев. Судью на мело. его Привет, я банан, очень быстрая птица. Банан. Проблемы. А я голубь любви, <свечи> а я взрываюсь. <плёж> И все, да? Дома. <плёж> Привет, Готусити. Дыной. Ну почти под оригинал попался со свиньей. Что свинья какая-то подозрительная. Здесь живет великий орел, который поможет прогнать свинью. Чего? Ну так поможешь нам прогнать свинью? Нет. Ясно. Свинья сперла наших детей. Плывем за ней. Яйца так. Так быстро приплыли. Я супер орел. Птицы сперли мой омлет. Ура! Выражать эмоции полезно для здоровья. И все? Я даже долго прокомментировать ничего не успел. Ну тут, да, действительно, за одну минуту он рассказал весь фильм, по сути. Тот момент, где ему сломали дом, где эти свиньи приплыли. Момент, что его там на перевоспитание отправили. Момент, где они вернули эти яйца. То есть с этим орлом тоже как-то быстро прошлись. Очень быстро, ну. Не знаю. Думаю, это опять будет в трендах, как и львумба у него. Ладно, если понравилось на реальность, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кошки, не пропускать видео, в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Дофа и до следующего видео.